В этом видео мы поговорим о модуле Smart SmartDom, представленном в платформе ATAS. Это современный мощный инструмент объемного анализа, который пользуется огромной популярностью среди краткосрочных и внутридневных трейдеров. Кнопка SmartDom находится на панели быстрого доступа главного окна платформы. Нажимаем на нее. Для примера возьмем фьючерс на индекс RTS. Рассмотрим, какие элементы содержит SmartDom. Торговый счет. В этом поле из выпадающего списка выбирается один из подключенных торговых счетов. Далее идут кнопки быстрого ввода объема открываемых ордеров. Здесь мы можем вручную выставить объем открываемых нами ордеров. Следующая кнопка «Настройки». Нажав на нее, вы сможете произвести настройки колонок нашего стакана, настроить фильтры, а также загрузить готовый шаблон. На этом все. В одном из следующих видео мы рассмотрим настройки Smart дом где детально остановимся на торговых настройках, использовании шаблонов, настройках колонок и настройки внешнего вида.